Да, к сожалению, не удается ворваться прямо на самое начало с матча, но лучше поздно, чем никогда, и пропустить всего-то на всего навсего два раунда, это хотя бы, хотя бы еще как-то терпимо. Итак, составы на сегодня. Это 21-й Мясич, Дерзкая, Нео и Настенка. Ну а команда Агрессив Victims это 1-3-3-7, Донтач, Шара, Чокнутый Бродяга и Гейм Овер. Карта Нюк, дорогие друзья, и это четвертьфинал верхней сетки. Мясич! Кто там вот постоянно в чате писал, что Мясич ни о чем? Ну вы посмотрите, что делает Мясич, а? Трипл килл с деглавых, все хедшотами, чуть ли не ваншотами, бесподобный Мясич и его очень и очень крутые приключения на карте Денюк. Во всяком случае, как я вижу, раунд начинается именно так. Шары и 1-3-3-7 остаются вдвоем, конкуренцию им будут составлять все тот же Мясич, Настенка и Нео. Ну и, конечно, есть определенные сложности, с которыми придется сталкиваться игрокам команды Агрессив Victims на протяжении всей первой половины. Как минимум, эти сложности выражаются в том, что они начали в слабой стороне. Нео. Хоть и получил немного демейдж э, от своего соперника, но соперника все-таки сумел забрать. Мясич четвертый минус в этом раунде. Команда Анви забирает третий. Раунд И я напомню вам, дорогие друзья, что проигравшая команда не покинет этот турнир, а отправится лишь в одну восьмую нижней сетки. То есть, собственно, будет шанс э, еще раз попытаться э, дойти до гранд-финала. И, соответственно, команда, которая выиграет все матчи в нижней сетке и дойдут... дойдут... и дойдут до последнего места... Фу, блин. Дойдут до последнего матча, конечно, дорогие друзья. А вот тогда будет очень здорово и весело Потому что эта команда может побороться за первое место Невзирая на то, что находилась в нижней сеточке Сейчас у нас мясь чедерская Легко и просто принимают выход на точку А Счет 4-0 Ну и пока все Чин-чинарем, что называется Пока все хорошо для командан Весильная сторона Явная прям такая жесткая доминация прослед, Можно ее вот э, Увидеть Увидеть Вот такие дела. Окс, урон, приветик. Сейчас пойду в клуб, в Лигу Легенд играть, а потом тоже в старую Добро 1.6. Надеюсь, потом выложишь матчи. Да, конечно, матчи потом будут опубликованы, и записи каждого матча можно будет посмотреть отдельно. 16:1 1 будет, походу. Ты так думаешь, Володя? Ты так думаешь, Володя? А с чего ты решил, что команда Агрессив Виктимс возьмет только один матч матчпоинт? Мясич, кстати, тут уже, в общем-то, раунд начался с поджима, как вы можете заметить, 21-й. Эх, заканчивается. Патроны, не удается выжить 21-му. Донтач touch последний. Ситуация, конечно, малоперспективная, но, по крайней мере, по нему есть вполне себе исчерпывающая информация. Настя и Нео остались вдвоем. И, конечно, как-то надо сейчас пробовать выруливать сложившуюся обстановочку. Обстановочка очень непростая. Сергей, Сергей, приветствую вас. И Дарин ТТ-1. Вам тоже большой привет. Донтач. Между прочим, раунд будет, по всей видимости, пытаться закончить на точке Б. Будет пытаться, но Нео явно будет против. И по классике жанра случится перестрелка, в которой, как вы видели, Нео вышел победителем. Счет на табло 5-0. Ну и начало, опять-таки, положено, по-моему, очень-очень уверенное. А, к, слову, к слову, дорогие друзья, я, как обычно, у себя в группе ВКонтакте уже при достижении стадии плей-офф запускал голосование и опрашивал подписчиков своей группы ВКонтакте, кто, по их мнению, выиграет в этом турнире. 43% голосов было отдано за команду Анви. Это подавляющее большинство. Ну, просто вот, чтобы вы понимали. Да это 22 голоса. Второе место, это команда Белоснежка и 7 гномов, а также команда в атаке. У них по 7 голосов. То есть, ну, прям... Прям за команду Анви топит подавляющее большинство, чего вы уж здесь, конечно, говорите. Кстати, блин, я уже, по-моему, закрыл, да? Нет, не закрыл. Эти семь голосов — это 14%. Мясич! Бесподобная игра. Бесподобная игра на бесподобном девайсе, между прочим. Очень и очень... Не сказать, что, конечно, прям непредсказуемо, да, все у нас здесь происходит. В какой-то степени можно было ожидать, что команда Anvi все-таки это, ну, объективно говоря, фаворит турнира, как минимум одни из фаворитов турнира. И поэтому тут нет ничего удивительного, что команде Aggressive Victims точно придется не просто со своими соперниками. Ну, смотрите еще, там просто раунд через улицу. Всей дружной толпой отправились на улицу игроки обороны, и 1-3-3-7 пытается остановить выпад соперников. Игроки обороны пожертвовали Настей, но эта жертва, по сути, вполне себе на самом-то деле оправдана, да, это очень неплохо задерживает игроков атаки в их действиях, гейм-оверы чокнутые остались вдвоем. Ну и соперников, конечно, у них тоже поубавилось. Причем поубавилось прилично. 21-й и Настенка погибли. 4 хп у дерзкой, Но снова Нео, как просил его в чате у нас Мухаммад, чтобы Нео не подвел свой собственный никнейм. Отчасти не подвел, отчасти, конечно, все-таки подвел. Дерская с 4% лайфбара находится сейчас под радио. Ну и здесь лежит бомба. Естественно, несложно догадаться, кому и куда нужно идти. Чокнутому бродяги придется как-то, мне кажется, уходить на сейв. Ну, чуть меньше половины лайфбара. Слишком мало времени. Как-то не выглядит это адекватным, что ли, решением. Мясич пытается забайтить фонарем оппонента. Ну, вот и все. Вот и, вот и простейший раунд для Мясича. А, кстати, одна пулька в цель попала. 25 хп. Мясич-то потерял. Но 7-0. 7-0. Привет, я за Анви. Привет. Привет. Ну, а почему бы и нет, собственно, я вас поздравляю. Команда действительно хорошая, я и не удивлюсь, если у них а, весьма и весьма а, большая база, которая будет их поддерживать. 21-й, какой жестокий промах. Конечно, такой ситуации нельзя было промахиваться. Категорически в ангар успел забежать один из игроков атаки. Чокнутый бродяжка, минус мясеч. Мясич. И вот, наконец-то, 21-й не промахнулся. Попал по сопернику, попал по второму сопернику. Но улицу при этом все-таки потеряли игроки команды Анви. И с этим придется считаться. 21-й получил по голове от 1-3-3-7. И теперь уже придется... Что делать? Правильно, придется решать, как удерживать точку Б в меньшинстве. Причем остались у нас как раз-таки... Две девушки, дорогие мои друзья, и эти две девушки Настя и Дерзкая, по минусу. Но 1-337 все-таки вытаскивает. К сожалению, вот здесь схожу, что к сожалению. Потому что честно, хотелось бы, чтобы девочки все-таки победили в этом раунде, чтобы они порадовались. Дескать, нас было меньше, но мы вот такие крутяшки взяли и затащили. Но не затащили, да. Надо признать. Но, с другой стороны, теперь можно списать. Ну, это же девочки. Девочкам проститель. 7-1. В принципе, первый. И, в принципе, надеюсь, далеко не последний раунд за командой агрессив Victims. Очень не хочется видеть, конечно. Сильный-сильный разнос. Но тут Мясич уже с по 90 начинает веселиться над своими соперниками. Один фраг сделал, далее погиб. Явление нормальное. 21-й на поджиме, 0 под контролем. Но все, опять же, основные действия через улицу. Агрессив Victims э, больше всего, мне кажется, любит играть именно э, через улицу. Однако, конечно, 21-й тоже уже минусом успел отличиться. Но вот 1-3-3-7, 8 хп остается. По тонкому льду ходит игрок атаки. Шар при этом сотый по-прежнему. Но 21-й почти реализовал свою замечательную позицию. Но по результату Настя... Остается в соло со стахал с поинтами Шумно забирается на девятку И, конечно, это Самая основная проблема То, что на девятку надо было, если уж и взбираться То делать это максимально тихо Ну, а посему 7-2, дорогие мои друзья Вот стоило только сказать, что я надеюсь Это не последний раунд для команды агрессии Виктимс они сразу второй берут Ну, молоточки, молоточки чего еще сказать? Все-таки атакующая сторона, она как ни крути, на карте Нюк свои ограничения накладывает. Да, вам приходится постоянно что-то придумывать. Это касается вообще любой карты, да, когда атаки нужно что-то придумывать. Но при этом еще и надо понимать, в каких позициях надо стоять и это что-то придумывать. А, потому что, ну, можно зайти, так скажем... Ну, встать, постоять на любом прострельном. На любой прострельной позиции И ваши думки закончатся тем, что вас Не глядя перестреляют Мясич Минус гейм овер, дон тач Попыточка разменяться, но в результате отъезжает от рук Мясича Мясича, кстати, все-таки забирает шара 1-3-3-7 открытие Из будки минус дерзкая. 3 в 3 1-3-3-7, еще один минус на этот раз Панеон. 21-й и Настенка остались вдвоем. Ну, ну, ну, здрасте. Взорвали Настенку. Все, Настенка свое отыграл. 21-й последний, три оппонента у него осталось живых. 1-3-3-7. Минус 21-й, это 3 или 4 минуса от него в этом раунде. Ну и суммарный счет становится 7-3. Вот мне кажется, честно, вот прям честно, положа руку на сердце, то, что Мясич в одном из раундов пробежал просто в наглую СП P90, пытаясь пушить соперников, было, а, слишком самоуверенно, и, б, возможно, повлекло за собой луз-стрик для коллектива Анви. Это беда. Это поистине беда, потому что придется вторую половину, напомню, играть в слабой стороне. Там можно даже при всем желании камбэк не устроить. 21-й разменялся, поджав своих соперников. Ситуация с перевесом для атаки. Ну, здесь можно выбирать что угодно, хоть точку А, хоть точку Б. Мне кажется, любая из возможных э, позиций будет удовлетворять... Атакующий коллектив Aggressive Victims. естественно Но здесь выход последует на точку А, ну, ну да Ну да Выход последует на точку А, дерзкая Бесподобный ваншот И подобран автомат Калашникова Игроком с никнеймом Нео Теперь есть возможность есть возможность ТТ, гейм овер ха ха ха ха ну, я даже не знаю, что здесь больше рука-лицо. То, что он еле-еле в спину убил. Или то, что сейчас дерзкое не ваншотнуло его, находясь на девятке. Или то, что он, мне кажется, абсолютно случайную шаровую голову поставил на девятку. Ну, ладно, это такие уже, конечно, вопросы. Нужно ковырять их более детально и более досконально. Но... Но факт остается фактом. Это 7-4. Это боль. Это печаль. Это слезы. Это тоска, дорогие мои друзья. В общем, позиционно, на самом деле, конечно, Анви встали сверхглупо. Ну, позиции такие, которые, ну, не приносят никакого профита абсолютно вообще. АВ. 1-3-3-7. Минус со снайперской винтовки. И это уже далеко не первый минус от команды Агрессии Victims, дорогие друзья. Три... Игрока в обороне остается, а уже теперь два Настя и Нео. И черт его знает, как вообще пытаться такое выигрывать. Ну, Настя забирает 1-3-3-7, окей. Но все-таки двукратный перевес по живым игрокам ничем уже здесь не скомпенсируется. И Нео пытается просто спасти Девайс на следующий раунд. А мы получаем 7-5, и вот, в общем-то, опросец... Вопросец у меня к Мясичу в первую очередь. А стоило ли оно того, чтобы побегать с P90? Да, минус сделал, но ведь P90 подразумевает под собой именно пуш. То есть ты не должен останавливаться. Сделал минус, побежал дальше. Не сделал минус, просто умер и все. Но вот Мясич сделал минус, побежал, побежал дальше и умер. А ведь потенциально, если бы попытался бы выжить то, может, еще и не один минус мог бы сделать. Так что тут он немножечко, как бы так сказать, спустя рукава чуть-чуть помог своей команде проиграть, ну, как минимум, парочку раундов, да, вот тем мувом. Но глобально, конечно, да. Дальше, мне кажется, Анви просто уже по накатанной начали раунд за раундом отдавать. То, что, конечно, абсолютно вообще нельзя делать. Отстрелы, прострелы и всякое такое, прикиньте, агрессии в виктимском... Пекнут. Уау. Уау. Мясич. Трипл килл дигла. Ну не, вот такое уже нельзя отдавать категорически для команды Анви. Но Мясич сейчас отработал как минимум тот свой вот косяк, который он э, сотворил, взяв п 90. Точно сейчас вот этот момент. Э, Все, этот вопрос, как говорится, закрыт. Ну и здесь теперь шара. Даже не понял, откуда в него стреляют. Там очень хитрый 21-й. Но получился прострел, правда, по голове, да? Настя добирает последнего живого, и команда Анви все-таки выигрывает первую половину досрочно, правда, конечно, понеся очень существенные потери отдачи пяти раундов. Это прям приличное количество а, отданных очков для атакующей стороны. Я имею в виду, конечно, в атаке, да, то есть пятерочку взять, это хорошо. Это очень и очень прям хорошо и стабильно. Потому что даже если 10-5, я считаю прям... Прям будет просто Пушка. Атаки не то, чтобы, конечно, можно будет расслабиться во второй половине, ну, точнее, aggressive victims. Но уже не так сильно нужно будет напрягаться в любом случае. Ну, еще, правда, не вечер, как говорится, да, и можно вполне себе э, забрать, ну, давайте скажем, шестой, а можно даже, если постараться, еще и седьмой зацепить раунд. Ну, выбегал один игрок атаки. У нас тут что-то загулявшие, да, Мясич. Кстати, вот Мясич опять пренебрегает возможностью закупиться, играет на дикле. Ну, окей. Один мя минус-то Мясич все-таки сделал. Далее и его и его тиммейта настигла кара, так скажем. Да, вот и он, и дерзкая на точке А апа... погибли. Прострелил, что ли? О, прострелил. Вот с первой. Ой, какая пушка-то вообще, что творится? Вы видали, дорогие друзья? Просто ему даже не нужно никого видеть, чтобы этого кого-то убивать. 9-5. Круто. Круто, круто, круто. Раньше 11-4 на нюке. Это деф-рабочий счет. Ну, я про что вот же не говорю, что 11-4, 10-5 это, в общем-то, еще даже лучше. Так что... Абсолютно рабочий счет для команды Aggressive Victims. И, конечно, огромная потеря для команды Анви. Команда выигрывала чуть ли там не 7-0. И дальше... Что-то пошло не по плану. Дальше немножко посыпались. Нео. Неплохо настрелил в дымочек. Но Нео, по-моему, сейчас ноги унести отсюда не успеет. Ладно, благо Шара потерялся. Шара не понял, куда надо стрелять. И не ожидал, что здесь будет два соперника. Нео все-таки, тем не менее, погибает. И... И звезда этого раунда, я хочу заметить, дорогие друзья, это Настенька. Настенка настругала там целую уйму своих соперников. Просто взяла, потерла их на терочке. И это 10-5. Итоговый счет, опять же, повторюсь, абсолютно удовлетворяющий. Как одну сторону, равно и другую. То есть тут и обороне немного нужно забрать. Ну, то есть как-то немного. 11 раундов нужно для победы команде Агрессив Victims и 6 команде Анви. Как бы да. Но... Ладно, не будем пытаться загадывать, да? Не будем пытаться загадывать. Тут ребята сами рассудят, как у них... Итог. Как у них, вернее, матч итогнется. Чем все это дело будет заканчиваться. Ну, смотрим. Через улицу, дорогие мои друзья! Ой, как... Какие лещи полетели в игроков атаки Туда бы сейчас хаешечку И. Вот она хаешечка Минус Настя, правда, только одна с этой хаешки Подорвалась бедненькая Но все-таки ситуация 3 в 3 1-3-3-7 забирает дерзкую 21-й разменивается Мясич Накрывает своего оппонента И остается 1 на 1 с гейм-овером У которого, ну, фонарь-то, наверное, надо выключить Да, правда? Фонарь-то надо выключить, правда? Оно, я уверен, того бы стоило на самом деле, но слишком как-то самонадеянно и глупо, наверное, даже в какой-то степени сейчас пытается играть мясичу. Ну топот слышен, в общем-то, да, несложно догадаться. Несложно догадаться, что на точке А сейчас будет поставлена бомба. Если, конечно, услышать разбитие э, решетки, тогда будет все чуть-чуть еще более понятно. Ну все, понял. Понял. Кстати, спустился плохо. Спустился плохо, потому что потерял еще 3 хп игрок с никнеймом гейм Over. Этих 3 хп, кстати, вполне себе могло бы и не хватить, да. Ну, Мясич занимает самую, на мой взгляд, конечно, правильную позицию. Уходит просто туда, где это безопаснее всего. И продолжает байтить. Сейчас, смотри, добайтится. Но, кстати, диффузов нет. Диффузов нет. И только это спасает от поражения команду Анви. На самом деле. Были бы дифуза, все. У гейм-овера было бы достаточно времени. И он бы выигрывал в этом раунде. Поэтому, мясич, кто? Руинер, мать вашу. Который руинит своей команде раунды. Которые надо было на изи. На изи выигрывать вообще не парись. Но справедливости ради, конечно, агрессии Виктимс начали раунд с приема входа в мейн а абсолютно богоподобно, да. То есть перестрелки были выиграны по-честному, да, что называется. Ну, здесь снова через улицу. Мясич на этот раз фонарем подсвечивает своим соперникам местоположение всей своей команды. Мясич молодец. Но я бы... Uh, наверное, расстрелял бы его за это Я бы специально включил тимкил Расстрелял бы его и выключил Ну, да Естественно, экономический раунд у команды Victims с Отбросим шуточки в сторону С пистолетами против калашей Стреляться это дело такое себе Но Настя немножко потерялась Но благо Мясич не позволил засейвить девайс Чокнутый бродяга Тоже, к сожалению, без минуса Ну как-то прям грустноватенько даже провели этот раунд Тонт-тач сумел забрать Настю, потому что Настю как-то так, в своих мыслях находясь, забежала на... под девятку. И под девяткой как-то типа осталось отдыхать. Ходят слухи, что она до сих пор еще <сؤال> <сؤال> отдыхает под девяткой. Но счет пока становится 12-5. Разница между командами растет. Растет, надо признать, достаточно существенно. Израил, приветствую вас. ХАЕ. Туда ему, туда ему ХАЕшечку. Мясич, 5 хп осталось. все. Но Мясичу повезло. Но Мясичу повезло. А вот соперником дерзкой нет. Она делает аж целых два минуса. Забирает дон тача и Шару. И чокнутый бродяга даже боится выйти из девятки. Понимаешь, что сейчас ему прилетит? Третий минус от Настенки, дорогие друзья. И это что? Посмотрите, что это. Гейм овер вообще еще только-только с респауна выходит. Ай-яй-яй. Разве ж так и должно быть. о о о Девятку как! Прогрели-то, слушай, круто! Двадцать первый. Именно его хаешка лишила жизни одного из игроков. Гейм-овер. Добивает мясича, добивает дерзкую. Ну, сейчас бы такое еще проиграть бы, да? Ну, там опять нет дефюзкитов. Опять же, и этот момент тоже нужно признавать, что даже если он сейчас телепортируется прям на пачку, он еще все равно не успеет ее снять никак. Никак. От слова. Ой. 21-й на ножичка посадили гейм-овера. Ну и это уже 13-5, дамы и, и господамы. Ну, пользуясь случаем, пока у нас, значит, время, как говорится, идет. Неумолимо движется. Оно к завершению первой карты. На всякий пожарный, напомню вам, что следующий матч пройдет между командами Галины Узбеки и Белоснежка и 7 гномов. Вот так. В общем, имейте в виду, самое главное, дорогие друзья. А, вот хочется, кстати, спросить, а где Володя-то? Володя, который там это... Я анализирую, я вижу, что это 16-1. Володя, что из вас такой настрадамус, то поганенький получился? Шара! Минус Настенка, но Мясич отвечает за гибель своей напарницы и продолжает байтить всех фонариком. Дерзкая. Минус бродяга. Don't touch. Забирай дерзкую. Опять-таки, девочки у команды Анви ушли отдыхать. В этом раунде их больше не беспокоить. Просьба. Нео. Минус донт тач. 1-33. Минус Нео. Смотри, понимаете прикол, да? 21-й стоял вот здесь и потом зарезал гейм-овер. А теперь гейм-овер сразу эту стенку решил прострелить. На всякий случай. Боже мой, вдруг там кто-то будет стоять, и меня все-таки убьются. То мог предвидеть, что Мясич будет фаниться. Так Володь, ты же сказал, что ты будешь анализировать. Ты поэтому и должен был проанализировать, а вдруг э, Мясич будет фаниться. Ну вдруг. Гейм овер. Байт. Жесткий э, байт. Кстати, теперь у него дефюзки ты есть. Ну все. ГГ, что называется. И парадоксально, мяч еще и выиграл даже. Ну, в смысле, выиграл-выжил. что его даже от этого взрыва не очень-то уж и сильно щемануло. 14-5. Неплохо достаточно, и достаточно у Атаки, то есть у команды Анви. В целом получается атаковать. Ну, тут два, конечно, варианта. Либо Анви хорошо атакуют, либо агрессии Виктимс плохо обороняются. Чтобы это, конечно, правильно и точно подчеркнуть. Какой из вариантов правильный. Нужно все-таки более детально углубляться в анализ матча. Но это может сделать только Володя Дуримар. Мы кто такие, чтобы такие вещи вообще пытаться сделать. Снайпер, дон... Ладно, короче, понял. Даже не дали договорить. Ну, там были две снайперские винтовки, АВП и Скаут, и... О, погибли, к сожалению. Отстрелялись, но не, не попали. АВ плохо обороняются, предполагает Радо. А, ну, я, наверное, на самом деле отчасти даже соглашусь. Почему отчасти? Потому что я думаю, что просто команда Анви лучше стреляет. Вот и вся механика. Просто ребята выше стрельбой стоят. Перестрелки чаще оказываются за командой Анви. Тут заметьте, ну что, вот сейчас было прокинуто, да, ну и вот, и что, почем здесь 4 минуса Мясич с беретами. Ну, ладно, Мясичу разбили лицо, это не привыкать, дело обычное. 1-3-3-7 последний, его забирает дерзкое и, мои дорогие друзья, команда Анви забирает 16-й раунд в этой встрече и проходят в... Полуфинал верхней сетки, команда Агрессив Виктимс же попадают в одну восьмую нижней сетки и с ними мы теперь встретимся аж э, завтра. С ними мы встретимся завтра, ну собственно как и с командой Анви. Но на сегодня у них вот такой результат.